что размер премии имени великого математика будет достигать 75 тысяч долларов. Ректор Казанского федерального университета обсудил с представителями международного авторитетного жюри условия учреждения премии и ее приложений. Самое главное условие, чтобы вы выбрали достойно, чтобы он был достойным. Второе, чтобы он был физически здесь, потому что конечно надо вручать. У нас все-таки предусмотрены какие-то церемониальные вещи. И да, мы договорились, что вручать будет именно. Президент республики здесь. И а, пока вопрос не решен, нет, но мы тоже хотим, чтобы а, была еще маленькая премия, то есть по сумме меньше, которая бы обручалась...